А после каких слов он может вызвать твою симпатию? После каких слов угу. девушка должна сказать нет, как таковых слов, которые девушка должна услышать от парня. Я же говорю, это должна быть искра, которая девушка должна зацепить парня. Вот, увидев парня, девушка должна зацепиться за что-то. Хорошо, когда тебе последний раз говорили какой-то комплимент, который ну прям вот тебя зацепил, и ты поняла, что вот, да, есть искра? Mm -hmm. И что это был за комплимент, если не секрет, если ты помнишь? Да, я помню, это было на позапрошлых выходных, мы стояли с подругой в заведении, вы we'll вы, если вы знаете, что это за mm -hmm. заведение Вот, мы стояли, и стоял мальчик в толпе, и он такой стоит, в айфоне что-то клацает И мы общаемся между собой, и он мне говорит, типа, ой, а вы вот это долго стоите? Что-то начал вливаться в разговор и влился в разговор, это сделал напряжно, это было, ну, прикольно И... Я стояла, и он говорит, э, ты такая красивая. Я говорю, спасибо, ты тоже. И все. Ну то есть э, с этим человеком у нас вообще никого не продолжилось. Он на меня подписался в Инстаграме. На этом все. Но, в принципе, это было неплохо.